Есть э, четыре вида отношений с мамой. Вот. Первый вид отношений. Если вы являетесь ее сильнее, вы являетесь главной в роду. Вы хранительница рода. Но пока что, я думаю, это никого не касается. Да? Хотя, может, в перспективе станете. Так? Далее. Есть, когда вы находитесь в теле рода тело рода как бы это тогда когда вы в близких отношениях с мамой и основная ваша задача это вот воспитывать рожать детишек то есть вот вам нравится именно такая вот мама два вы как бы и вы со своей мамой вот на эту тему там Дети, воспитание, забота, игры, еда, игры, развитие. Вот вы с мамой тусуетесь. То есть это вот, ну, там созваниваться, мама, скорее всего, даже жить будет с вами. Вот. Или, или вы будете жить с ней. Или она будет приезжать там, через день к вам. Вот. Ну, то есть частая. Угу. Вот. Это если у вас по судьбе, по душе, ну вам так хочется как можно больше реализовать себя на поприще материнства. То есть вы себя отождествляете с ролью мамы. И для вас как бы кажется, это, ну это самая главная цель. То есть, вот. Но не всем женщинам так нужно. Есть еще третий вид отношений с мамой. Ну, это Получается, вот есть ядро, да, когда вы занимаете сами роль мамы в роду. Потом есть тело рода, когда вы в близких отношениях с мамой и рожаете детишек. И есть живое пространство рода. Вот. Живое пространство рода – это значит, что для вас дети – одна из целей, но не самая важная цель в жизни. Вот. И тогда, соответственно, вы с мамой будете взаимодействовать, если нужна какая-то помощь по детям. Но в целом, скорее всего, если вы находитесь в живом пространстве, у вас есть или наставница, или наставник, или подруги, с которыми взаимодействуя вы получаете необходимую там, поддержку и подпитку. Не знаю, там, женский клуб какой-нибудь, да, или там клуб мамочек, или там еще какая-то там тусня, да, которая для вас актуальнее, важнее. Вот. И кроме детей у вас есть другие цели в жизни. Вот. Например, вам нравятся цели мужа, вы в этом как бы мужа поддерживаете, там, может быть, с ним вместе там, работаете. Может быть так, что у вас какое-то есть свое там, дело, какое-то свое хобби, и вы как первооткрывательница, не знаю, там, открыли свой там, салон там, причесок, или там, школу танца. Вот. И это тоже ваш как бы ребенок наряду, как бы, с, например, с реальными живыми детьми, да? вот. тогда контакты с матерью могут быть там раз в месяц, там раз-две недели, то есть нечастые контакты. И вы не будете париться, и мама не будет париться, потому что, ну, если вы, конечно, нормально обозначите ей границы, она не будет париться, да, если вы будете там себя винить, набить что вы там плохая дочка, тогда она будет париться и будет вас провоцировать, вот. Ну и есть еще мертвое пространство рода, это если вы изгой. Вы проститутка, наркоманка, алкашка, как бы, вот. Тогда у вас отношения с мамой будут напряженные.